Здравствуйте, мы заказывали в компании Землечист работу по приведению садового участка в надлежащий вид. Вот. Покос травы, убор деревьев, выкорчевывание их, выравнивание участка. Вот. Все работы нам понравились, все было сделано быстро, качественно, вот. даже чуть раньше заявленного срока. Вот. Бригады были очень компетентные хорошо общались, сотрудничали. В общем, все нам очень ну, сильно понравилось. Все понравилось, спасибо. Быстро, качественно, легко, спокойно душой оставили, работали, не отдыхали. Вот. Плюс даже где-то спасибо подсказали, что вот как разумно поступить, что там вот сейчас стоит делать, чего не стоит делать на данном, на данном этапе как бы, работ на участке. Вот. Так что спасибо большое, только положительное впечатление от вас. Вот. Будем советовать да. знакомым всем. <связь> спасибо еще раз.